Здравствуйте, мы сегодня обнаружили мистическое явление, Движущий. Отойди, зрители посмотрели. Вот. Это мистика. Коробка движется. Будем танцевать. Ахалай, махалай, ахалай, Ахалай, махалай, ахалай, махалай. Okej, no i